Здравствуйте! Добро пожаловать на канал о здоровье и долголетии. Сегодняшнее видео адресовано новичкам, тем, кто пытается накачать пресс. Давайте мы с вами разберемся, какие функции выполняет прямая мышца живота, за какие движения она отвечает и каким образом можно ее включить в работу. Начнем с того, что прямая мышца живота, она у нас с вами крепится от солнечного сплетения до лобковой кости. Выполняет она несколько функций. Она сгибает, разгибает корпус, она поднимает таз, если плечи зафиксировано, она поднимает таз вверх. И она выполняет функцию стабилизатора. Вот эти три функции мы и будем сегодня использовать в наших упражнениях. Я вам предлагаю садимся на пол и для начала давайте немножечко ее растянем, эту самую мышцу. Соберем обе стопы, уведем руки назад и вот таким вот образом мы с вами сегодня растянемся. Мы почувствуем вытяжение вот, от лобковой кости до солнечного сплетения. Можно чуть-чуть дальше отклониться. Главное, не забрасывайте голову, просто прочувствуйте эту мышцу. Что... Ну, и тянем, тянем. Но здесь у нас еще есть побочный эффект раскрытия дозаверенных суставов. Потому что вы должны помнить о том, что наше тело – это единое целое. И здесь очень редко бывают упражнения совсем уж изолированные, те, которые не задействуют другие системы и другие мышцы. Итак, мы с вами вытянули эту мышцу, растянули. Теперь мы с вами садимся. И вот сейчас мы с вами округляем поясницу, уходим вниз. То есть таз у нас зафиксирован. Мы будем с вами работать, сокращать мышцу за счет подъема корпуса. Да? За счет сгибания корпуса Вот оно, вот такое положение небольшое да? И мы с вами выполним вот это упражнение. Вот, вот оно Совсем-совсем небольшое И мы включаем с вами так называемый верхний пресс Здесь мы больше будем чувствовать кубики верхние да? Потому что нижняя часть живота Она сейчас работает как стабилизатор Работаем, работаем, работаем ага. И мы поднимаемся вверх. Мы можем снова увести руки рот, потянулась, потянулась, потянулась. вот сюда назад потянуться. Потянулись, потянулись, чтобы включить нижнюю часть живота и пучки а, прямой мышцы живота от пупка вниз к лобковой кости, для этого нам нужно с вами взять и постараться поднять таз. Потому что... Если вы начинаете работать ногами, вот в таком положении, к примеру, да, ваши мышцы пресса, они работают как стабилизаторы. То есть нижняя часть живота начинает работать как стабилизаторы. То есть вы можете поработать в этом положении ногами сейчас и почувствуете, что да, пресс работает, но он работает именно как такая вот площадка, да, то есть вы чувствуете, что да, он напряжен, но сравните свои ощущения. Руки на колени и. Подтянем колени к животу, слегка поднимая таз. Не за счет выпрыгивания по лестнице, а за счет как бы, такого подкручивания. И мы включаем работу на выдохе нижней пучочки нашей прямой мышцы живота. Вот такое простое, да, упражнение для начинающих. Вот оно. Оп. Оп. Оп. Оп. Последний раз же и снова поработаем мышцами пресса, как стабилизатором. Вытянулись, возвращаемся. Вытянулись, возвращаемся. А пресс вот сейчас мы держим, да, мы держим, но у нас работают ноги. Работают ноги в тазобедренном суставе, да? Здесь есть еще один такой побочный хороший эффект, да, у нас тянется подвздошно-поясничная мышца, то есть передняя мышца бедра от тазобедренного сустава, мы здесь будут тянуться. То есть вот здесь идет вытяжение. Мышцы пресса у нас стабильные, а, стабилизатор. Последний раз. Ну, теперь попробуем включить у нас с вами верхний пресс. Теперь поработает у нас верхний пресс. Мы с вами не будем делать вот этого, не будем подниматься за счет шеи и плеч. Мы с вами приподнимем плечи, посмотрим на свой живот, на свои стопы. Ягодицами оттолкнемся от пола ну, и уйдем вверх и вниз. Сокращая вот это расстояние. Да? Вот оно. Вот оно. Вот оно. Если у вас не получается подняться таким образом, то начинайте это упражнение сверху. да? То есть то, что мы делали вначале. Вот оно. Вот руки они как будто параллельно нога выполняет вот такое вот движение да мы как будто чуть-чуть удлиняем себя за руки вперед да И еще больше сокращая думаю что же это? нижняя часть работает как стабилизатор а вот верхняя она работает как сгибать И, чередуя вот эти упражнения, вы сможете прокачать ваш пресс. То есть, вы должны понимать, что мышца пресса, она работает не за счет того, что мы поднимаем ноги вверх-вниз. То есть, вот в этом положении, когда мы из положения лежа, поднимаем ноги вверх, а потом начинаем их опускать вниз, Вот здесь у вас работает поясница, бедра и пресс работает, а пресс работает как стабилизатор. Поэтому, если вы хотите прокачать мышцы пресса, то постарайтесь а, менять упражнения. Постарайтесь, чтобы у вас мышцы пресса работали и как сгибатели, и как а, стабилизаторы. И на сегодня это все. Если видео было вам полезно, делитесь им с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки и становитесь спонсорами моего канала. Став спонсором моего канала, вы получаете на месяц программу тренировок. Каждый месяц программа тренировок меняется, поэтому вы сможете заниматься по комплексной программе, которая полноценно проработает все группы мышц в течение месяца. До встречи, друзья!